Всем привет, с вами Тёма, и сегодня мы будем проходить два полковника, дополнение метро Экзотус. Узнаете историю последнего года жизни Новосибирского метро, видя его глазами полковника Хлебникова, и посредством участника событий полковника Мельникова, восстанавливающих активно происшедшего. Ну, посмотрим, что там будет. Погнали! Аня, дочка... Я много переосмыслил за год, пока мы мотались по стране. Положение, ответственность, долг. Все это ничто по сравнению с самым важным семьей, твоей жизнью. Прости, что я не понимал этого раньше. Если понадобится, я через сито просею все это засыпанное снегом кладбище, но найду лекарства. А Артем... Артем чувствует свою вину и хочет ее искупить. Я постараюсь проследить, чтобы это не стоило ему жизни. Главное, я снова в метро. И здесь никаким мутантом меня не остановить. Радиация на поверхности — другое дело. Отправляясь сюда, я думал, что беру билет в один конец. Вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? А ты нас, задание у нас. Больше сказать не могу. Но теперь, благодаря зеленке, которую нам отдал Кирилл, у нас появился шанс выжить. Ну что, боец, Артем ушел. Буду я тоже готовиться. А я, товарищ полковник. А ты, рядовой, пока останешься на связи, должен же кто-то координировать операцию. Дело ответственное. Справишься? Конечно, справлюсь. Молодец. Кстати, Орел, расскажи-ка мне пока, как вы тут до бунта жили, когда зеленки на всех хватало? Ах, неплохо жили. Только отец вечно то на задании, то в патруле. Скучал один? Нет. Отец всегда домой спешил вернуться. Особенно на праздники. Новый год последний вместе встретили. Да, это, видимо, за отца. Товарищ полковник, ремонтники очень просили напомнить, как до насосов доберетесь, все слизь вокруг выжить. Ну, с гнилью, считай, покончили. Сам полковник хлебников за огнемет <смех> <смех> Смотри, не сглазь. Кстати, об огнемете. Где он? Вот, товарищ полковник. Только осторожно, тяжелый. Тут Знаю. герой разговаривает. Давление в норме? Должно быть норм, Проверьте. Если нет, ручка сбоку, подкачайте немного. Вот так всегда. Вечно все приходится делать самому. <смех> Ладно, я пошел. Задайте гнили жару. Так точно, товарищ полковник. Зададите, не волнуйся. Не пуха! К черту! <смех> спасибо. Подкачаем, подкачаем. Андрюхи такие. Голова в этих туннелях. Заблудиться делать нечего. Слез простая, тут эта карта не поможет. Пару проходов затянуло, привет зато то. дорожные видно отличные, гниль их не жрет. начинается. Так, давайте сначала туда сходим, наверное, да? Приятного аппетита! Идём сюда сейчас. Альха, красный три. Отстави, Саперов. Ищи вентиль, перекрой заслонку. Так понял. Привет, Альха. Альха, это красный три. Вентиль нашел. Двигаюсь дальше. Молодец, красный три. Откачаем. Ч ⁇ -то тут у нас. Все дальше забирается, и чем я больше, тем скорее она растет. А воняки нет. 兜兜兜兜 Чего тут застрял? Да огнемет, зараза, давление не держит. А где травик, не найду. У тебя топлива не будет? Я на такую густую дрянь не рассчитывал. Хоть залейте, Вячеслав Михайлович. Берите. Спасибо. выручаешь командира. Это для карьеры, говорят, полезно. <с>... Огнили и правда густо. Я столько не видел никогда. Ага, вот же оно. Ха-ха, заработало. Ну, пошел я своих догонять, Вячеслав Михайлович. Удачная. Зарядимся Ну, если кому надо, тут прочитать, не хочу читать это. going. Опять-таки попадет, как всегда. Товарищ полков! Здравия желаю, товарищ полков! Вольно, ребята! Отлично отработали, спасибо! Спасибо, товарищ полков! Ну, мы считай, только дожигали после вас. Нечего скромничать! Даже От имени командования объявляю вам благодарность. Служим оском. Орлы! Ну разоблачайтесь и домой отдыхать. Так точно. Спасибо. Товарищ полковник, скидывайте химзу и обгимет. Это все дезактивировать надо будет. А вам на пропускном перед туннелем зеленки в вколят. Я сейчас свяжусь. Вы там минимум недельную дозу получили. Хорошо. Спасибо. Держи. Счастливого пути, товарищ полковник. Садитесь, товарищ полковник. Спасибо. Давайте с нами, ребята. До проспекта подбросим. Спасибо, товарищ полковник, но за нами сейчас развозка подает, Там места больше. Ну тогда счастливо. Двигаем Петрович. Так точно. ли? основное я сделал. Червяков выжгли. Ребята еще дочистят, а я домой. Новый год на носу. Понял, Слав. Кто тебя еще так поймет, как другой отец-одиночка? Ну, тебе-то легче. Твой уже капитан говорит. Сереги. Конец Товарищ полковник, давайте вам зеленку вколем. Не возражаю. Петрович, давай руку. Тебе тоже положено. Э -э нет, я лучше сам, дома, своим шприцам. Ну, как знаешь, держи. Благодарю. А? Осторожно, двери закрываются, следующая остановка Красный проспект. Новосибирск. Внучки, что хуже. Да нет, слава богу. Но детской нормы зеленки ей все равно не хватает. Хоть и на проспект перебрались. Вот я что могу, и откладываю. Вдруг обострение. Ну, в общем, жить можно и ладно. Ты мне лучше скажи, повыжгли, день-то? Повызгли, Петрович. Это хорошо. Только она все равно, каждый раз, только гуще разрастается. Видишь, не справляются насосы. Тоже из-за загнили, и так 20 лет отпахали при такой-то эксплуатации. А тут еще дрянь это. Фильтры забиваются, прокладки распадаются, железо ржавеет. Скоро вся система откачки сдохнет. И будем тут на лодках рассекать. Гондольером заделаешься. А я и спеть могу! Лучше нам надо. Твоим пением пытать хорошо. с наступающим обязательно товарищ полковник ну пойдем красный проспект Товарищ полковник. Товарищ полковник, проходите, пожалуйста. Генерал вас ждет. Товарищ генерал. Но не оправдание ваше ставьте причина, капитан. Если проявили инициативу, так готовьте снести ответственность. Здесь вам не на гражданке. Можете идти. Есть! Здравия желаю. О, слава! Я тебя уже заждался. Проходи располагайся пока ты с ребятами на шашлыки ездил тут кое-что новое нарисовалось взгляни на карты радиационная обстановка да сталкеры из центра спутниковой связи вынесли и теперь надо перевернуть там все и найти самые свежие по всей стране без карт непонятно куда ехать Возьми это дело на личный контроль и секретность обеспечь, понимаешь? Куда ехать, Толь? Скажи прямо, готовится эвакуация? Хорошо. Научите только между нами. Да. Тянуть больше нельзя. Зеленки не осталось. Придется изъять у населения излишки, так что все пока совершенно секретно. А к чему секретность? Хорошая ведь новости. На такое дело народ Зеленку и так бы отдал. Не мое решение, Слав. Но хорошие новости иногда и вправду лучше приберечь. Понял. Спасибо, что рассказал. Только между нами. Ты меня знаешь. Ну, с наступающим! Побегу я, я. Как герою борьбы с гнилью и отцу одиночки, тебе новогодний подарок от командования полагается. В размере месячного пайка на двоих. Держи. Спасибо. Но не задерживаю или еще побудешь у меня и чай есть в другой раз то ли пойду пожалуйста. кирюха небось заждался но ну, тогда беги ну, ребят на этом закончим Первая серии этого полковника увидимся завтра наверное. завтра будет серия. всем пока